Ребята, вот это сами... Класс! Всех с Новым Годом! Поздравляю, я Жека, канал Жека, вернее. И это все, все, вся эта красота, друзья, из моего окна, представляете? Поэтому ставим лайки и подписываемся. Еще раз поздравляю вас всех с, с новым, уже наступившим 2022 годом.